Женщина живет в большом городе и спрашивает меня, как повысить энергетику. У меня не хватает энергии. На работу еду полтора часа, на перекладных там несколько видов транспорта меняю. Обратно еду полтора часа и приезжать домой уже никакая. Если на работе еще хватает у меня сил поработать как следует, то до, на дома уже ни на что не остается. Конечно, можно по-разному. Повысить энергетику в этом случае. Можно заниматься практиками, можно во время дороги там что-то делать еще, какие-то аффирмации, настрои, может, такие медитативные какие-то состояния впадать во время движения в транспорте. Но согласитесь, это все-таки довольно трудно. А я ее спросил, говорю, а вы не думали над тем, чтобы, допустим, переехать к месту своей работы поближе? А как? У нас же там квартира. Ну и что? А вы ее сдавайте. А вы себе квартиру рядом с работой. И утречком, пешочком. За 15 минут до работы вышли, прогулялись. И вы наполнены энергией. Пришли, прекрасно поработали. У вас хорошее настроение. Никто вас там не, толка, не толкал, не жучил в транспорте. И, и назад тоже. Пришли, прогулялись и полные силы и здоровья на целый вечер. Вот такое простое решение и доходит не всегда. И не соглашаются многие. Как же я свою квартиру, я к ней так привязалась, у меня с ней так много связано. Ну Тогда мучайся, тогда живи без энергии. Это одно из простых решений. И таких решений неординарных, но простых и очень важных, можно найти в жизни очень много.